Сегодня я буду ссать на машины. Бля, столько терпел, о, дерьмо, о, да, детка? Вот так кручу-верчу. Эй, какого хуя ты погоди, делаешь? Погоди, погоди, я почти закончил. Повернись нахуй. Да вот чувак, это вода приятная. Да в бутылке. Что это за наем? в бутылки, блядь. Эй, мутак, ты чего творишь? Какого хера? Ты слышишь меня на авто. О, да, я как грязный пес. Какого тут епта? Это а что, бутылка с водой? бутылка с водой, ты ебанутый на голову, это вообще бред. Свали отсюда. У него еще одна бутылка. Ну, как... да он просто дома на придурок. Расслабанчик, девчули, это ведь несерьезно. расслабьтесь и улыбайтесь. Бро, добро. Да, это что за херня, бля? Эй, блять, че исполняешь? Чё, бля, вот делаешь? Мужик, да это бутылка с водой. Это бутылка с водой, бро. А я думаю, чё за хит происходит? Понял, да фишка с бутылкой. А ты ее шутник. Ты реально? Расслабиться, да, расслабиться. Расслабиться, говоришь, да какого хера ты ты вообще двигаешь, делаешь что ли нехуй здоровый дохуя, что ли вообще что ну творишь? Мы все блядь? отвали уже, отвали от меня. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и дизлайки, в общем как угодно оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и ждите новых видосиков.